Приветствую вас, друзья! Меня зовут Роман Дусенко. И я бизнес-архитектор. В это сложное время очень важно помогать друг другу. И я очень много работал с собственниками бизнеса, используя такой важный инструмент, как стратегическая сессия. Я предлагаю вам в это время попытаться сделать первый шаг к тому, чтобы улучшить ту ситуацию, которое сложилось в данный момент. Как это можно сделать? Как раз и используя инструмент «Стратегическая сессия». Обычно я работаю с тремя наиболее важными задачами. Я уверен, что эти задачи встречаются и в вашей работе тоже. В первую очередь в команде часто бывает несовпадение людей по ценностям. Если вы чувствуете, что в вашей команде есть проблемы, связанные с тем, что люди не совсем или не полностью понимают друг друга, не отвечают друг друга взаимностью и не настроены на то, чтобы приложить все силы к достижению главной своей задачи компании, это однозначно несовпадение по ценностям. Дальше. Проблемы взаимоотношений в команде. Это очень важный момент, потому что вы, как собственник, как предприниматель, вряд ли сможете сделать что-то один. Вам нужны люди, ваши сторонники, ваши последователи, которые смогут решить эту задачу. Ну и самое главное, третье, кризис. Мы все оказались в ситуации, когда видение компании может быть у всех разное. Ваша цель как руководителя, ваша цель как предпринимателя, как собственника, настроить всех чтобы видение было единым. И как раз для этого очень важный использовать инструмент «Стратегические сессии». За последние несколько лет я провел очень большое количество стратегических сессий. И, как правило, я уверен, что у вас эти вопросы могут тоже повторяться. Причины, по которым руководители применяли этот инструмент, следующие. Они не достигали цели, которые ставили. Они не могли найти решение для вашего бизнеса, как выйти из кризиса. Они не могли найти решение, когда меняли ключевых руководителей. И новым руководителям, которые приходят на место старых, нужно быстро войти в работу. Когда запускается новое направление, вы скажете, Роман, ведь это же кризис, все плохо. Да, бывает так, что возможно у кого-то плохо. Но сейчас можно найти новое направление. Попробуйте. Посмотрите вокруг себя, возможно ваши ресурсы, ваша материально-техническая база позволит на базе вашего бизнеса сделать что-то новое. И для этого тоже вам может понадобиться стратегическая сессия. А еще, когда нужно найти ключевые идеи и для объединения вокруг вас, всей вашей команды, этот инструмент будет вам просто незаменим. Изучите этот инструмент, стратегическая сессия. Мы можем с вами обсудить, как это правильно сделать. И внедряйте, используйте его для того, чтобы достигать правильного видения ситуации. Правильное видение ситуации – это главное, что для вас сейчас необходимо. Кроме того, когда вы будете проводить стратегическую сессию, это возможность объединить вокруг себя команду, создать вовлекающую среду, создать ту среду, в которой люди – захотят с вами работать я хочу вам просто привести как пример несколько компаний которые используя инструмент стратегические сессии вышли из кризиса первое несколько дней назад мы обсуждали с одним из руководителей проблему связанную с тем что задачи которые стоят перед его компанией не очень амбициозны и тогда он собрал всех руководителей онлайн и мы провели стратегическую сессию это было очень интересно, когда видеть, как люди зажигаются, говорят, выступают в рамках конференции в зуме или в скайпе, неважно. Сделайте то же самое, спросите своих людей, что для них важно сейчас, на что бы они обратили внимание, на чем бы они сконцентрировались, и это будет к самым главным задачам. Кстати, после той конференции объем Вырос на 30%. процентов, То есть, было предложено идеи, которые помогли на 30% процентов увеличить продажи. Это в ваших силах. Просто берите и делайте. Второе. Есть компании, которые многофилиальны. Возможно, у вас много магазинов или несколько точек, или несколько распределенных сотрудников. Очень важно, чтобы в каждом из этих филиалов был человек, который горел бы идеями. Соберите этих руководителей филиалов, поговорите с ними, узнайте их мнение, задайте им задачу. И что самое главное, очень важно в рамках этих стратегических сессий, если вы как собственник, а как предприниматель, сможете своим примером показать, что вы, вы готовы доверять, вы готовы слышать и воспринимать, ваш авторитет в компании резко возрастет. И еще. Когда вы будете проводить стратегические сессии, подумайте, может быть лучше, чтобы кто-то независимый со стороны смог это сделать за вас, и вы приняли бы в этом активное участие. В любом случае, что бы вы ни делали, старайтесь в этот момент, сегодня, момент кризиса, вовлекать людей, спрашивать их мнение, вовлекать их в решение поставленных задач, и вы однозначно сможете решить любые поставленные задачи перед своей компанией. С вами был Роман Дусенко, и мне очень хочется поддержать вас в этот момент. Рекомендую вам использовать инструмент стратегические сессии онлайн, для того, чтобы вы смогли решать стоящие перед вами задачи. И, конечно, я желаю вам успеха и процветания, чтобы, когда все закончится, ваша компания взлетела вверх, и вы достигли самых амбициозных целей, которые ставите себе, своей команде и своему бизнесу.